Еще уникальную пушку. Обей 200 противников. Я готов. Погнали. Эй. Ты кто такой? Стой, куда ты бежишь? Стой, я за тобой побегу. Я тебя сейчас застрелю. А, как тут вообще стрелять? Ну, ал Алло, стой. Ой. На, на, на. Какой-то зомбарь. Убивай его. Хорош. ой я ой больно давайте короче достанем дробовика сейчас их будем разрубать ай больно Чё? так короче смотрите берем эту снайперку и идем стрелять в этого ч... убивай его быстрее ай-яй-яй черт что а, я его убил ладно короче мы истинные снайперы и мы пойдем убивать этот народ Держи тебе гранатку на вот это мы, конечно, профессиональные снайперы. И я так и знал, что я родился снайпером. Ладно, давайте, агрессивная тактика. Я хотел на машину за... запрыгнуть. Так, идемте сюда. На, вот так вот тебе. Вот так вот. И вот так вот. И делаем вот такой вот номер. Вот. Стоп, смотрите. Я разыскиваюсь. Или это не я, но это я. Короче, я разыскиваю. Стреляй туда. Давай. Я так и знал прям. На. Что? Серго, один, два, один, четы... Ладно, давайте. Хоп, хоп. О, слушайте, прикиньте, тут прыгать намного быстрее. Тут тактику Банихопа. Смотрите, короче. Мы быстро будем, будем сейчас бежать. Смотрите, во. Во, во, во, пацаны, смотрите, просто тактика Банихопа просто зашкаливает. И все, мы на них... Ах ты ж тварь, конечно Все, я его убил Банихоп топин Ну хотя ладно, меня не заворовали граната, Я просто это сделал для Мега контента Смотрите, во, во На тебе по ноге Вот Серго сам себя убил А такое вообще легально Не забываем мы шнайперы. Так, давайте. Вот так вот. Ты, ты зачем? Я в твою ногу попал. Ты мог взорваться. На, на, на, на, на. Вот так вот. Отлично. Серго почти был убит. На, Серго. Что? Держи гранату. Я, я же его подо... Подорвал? В смысле я его не подорвал? Бани-хоп-топ, бани-хоп-топ. Его нельзя убивать. И вот туда вот. Помощь в уби... Что? Ты иди сюда. Что ты тут делаешь? На, вот так вот. Эй, пистолеть возьмите. Зачем? Они, они там, они там. Смотрите. А, смысле перезаряд На, на, на! С, смысле перезарядка? Ладно, если вам понравился данный видеоролик, то поставьте лайки. Научитесь бы не хопить, как я в этом режиме. Конечно, это фигня. Но все-таки подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был я, Дострой. напоследок я убил этого челика. Это происходит с теми, кто не подписался на канал. на Отлично, все. Всем пока, дорогие друзья. С вами был я, Дострой. И мы победили. Всем пока. Кстати, не забудь э, лайк поставить и подписаться на канал. Все. Всем спасибо за просмотр.